Здравствуйте, в эфире программа «Гипотеза», я Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях в Центре европейских исследований Института международных отношений, востоковедения и истории очень интересный гость. Кирилл Бенедиктов, политолог, публицист, писатель, автор политической биографии Марин Ле Пен, автор политической биографии Дональда Трампа и серии других очень интересных книг. К тому же большой эксперт по Франции. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Реля. Вы известный эксперт по Франции, по политической обстановке во Франции. Исследователь семьи, можно сказать, исследователь семьи Липен, да, известная во Франции фамилия, начиная с Жанна-Мари Лепен, Национальный фронт, достаточно известная, партия, которую очень часто называют в лучшем случае националистической, ну и как крайность ее называют фашистской партией. То есть на всех, кто ее представляет, частенько ложится вот такой ярлык. Вы их знаете достаточно хорошо. Кто они на самом деле? Ну, надо сказать, что она, конечно, прошла долгий путь, партия «Национальный фронт». И в начале своего пути в 70-х, 80-х годах это была такая классическая европейская ультраправая партия. Ну, крайне правая партия. да? Они, конечно, никогда не были никакими фашистами. Это сильное преувеличение со стороны их политических конкурентов. Ну, Чтобы было понятно, насколько вообще далеко заходят политические конкуренты даже не просто национального фронта, да, а просто вот левые во Франции. Достаточно сказать, что на предыдущих президентских выборах, вот не эти, которые были сейчас в 2017 году, да, там студенты, которые значит, ходили призывали голосовать за социалистов, вот, они очень часто говорили, если вы не голосуете за социалистов, вы фашист. Все вот. так просто. То есть вот, вот такая вот абсолютно черно-белая картина мира. Вот, то есть либо леваки либо фашисты. Но вот, вот, это, это то, что достаточно знать об уровне сказать, политической дискуссии в современной Франции на самом деле. И поэтому, конечно, никакие они не фашисты. Да, они националисты, да, они правые, крайне правые. Вот. Но уже даже к 90-м годам, по сути дела, вот эта вот ультра, приставка ультра, она уже, конечно, значительно смягчилась. А когда старик Липен, Жан-Мари, передал власть значит, своей дочери Марин, ну, по сути дела, подтвердив, что национальный фронт – это, помимо всего прочего, еще и семейное такое предприятие, вот, то Марин достаточно быстро провела ребрендинг и так называемую э, дедемонизацию, э, де э, значит, национального фронта, вот, изгнав из него значит, э, старых демонов, которые пугали очень э, сильно. Общественность. Вот. И раньше же действительно во Франции невозможно было признаться, что ты поддерживаешь национальный фронт. это а сразу на тебе значит, действительно было какое-то клеймо. Вот сейчас с этим уже попроще. Франция очень сильно изменилась, как в, лучшую, так и, как в худшую, так и немножко в лучшую сторону. Вот. И вот одним из немногих таких позитивных изменений это то, что действительно Национальный фронт сейчас это вполне такая мейнстримная партия, вторая, я считаю, после значит, ну, искусственного, но тем не менее значит, движения который назывался сначала Амарш, сейчас называется значит, «Республика «Анмарш», то есть «Республика вперед», вот, который был сделан непосредственно под Макроном. Вот, э, республиканцы находятся в кризисе, социалисты находятся в чрезвычайно сильном кризисе. Вот. И вот, по сути дела, э, национальный фронт – это вторая такая сейчас э, системная партия, ну, со своими, естественно, оговорками, но тем не менее. Вот это то, что сделала Марин. Лепен? Можно, можно сразу тогда вопрос? Вот вы же наверняка знаете кого-то из этой семьи, вы написали целую книгу, которая проникнута вашим знанием uh -huh. о том, как, что там происходило, с кем вы знакомы, если Лепен? Ну Мы э, общались э, с Жан-Мари. То ну, есть со, со, с тем самым стариком Ле Да, со стариком, самым Пэном, да, ну, как Он вам до сих пор оказался? мощный старик. Вот. Он очень обаятельный. Вот. Он очень обаятельный, очень умный. Э, очень. Э, ну, если, э, вот, я, я всегда интересовался вот этим периодом истории Франции, который э, был связан с э, значит, приходом к власти Де Голля с. Э, событиями вокруг французского Алжира с возникновением э, mm -hmm. секретной вооруженной организации ОАС. Вот, и сейчас так вот, раскрою маленький секрет. Сейчас я как раз работаю над книгой по истории э, этой организации. Это, видимо, будет первая книга на русском языке, посвященная ОАС. Будем ждать. Спасибо. Вот. И вот, собственно говоря, вот если этим интересоваться, то, конечно, мимо жан мари пройти сложно. Он, хотя и не был сам в УАЗ, он всегда ему очень сочувствовал, и он общался с большим кругом людей, которые так или иначе были связаны с этими алжирскими событиями. — Алжирские события. вот Вы имеете в виду как раз деколонизацию? — Да. Я имею в виду деколонизацию. Я имею в виду значит, два путча генералов. Вот, и, соответственно, охоту у вас за Деголем после того, как Деголь отдал Алжир алжирцам. Хотя обещал не отдавать изначально, когда, собственно говоря, вот приходил к власти. Вот. Но там длинная детективная история, на самом деле, почему он так сделал. Обо всем этом будет рассказано в книге. — В книге. Вот да. это мы и прочитаем тогда. Да. — вот. А что же касается, значит, старика э, Лепена, да, он э, действительно такой вот мощный, харизматичный старик, ну, вот. но действительно э, по ряду э, своих взглядов он э, ну, слишком, вот для, для нынешнего времени, да, он, он слишком экстремист немного, да, то есть вот, например, его знаменитые, сослужившие крайне дурную службу и э, партии, и э, ему самому высказывание о маршале Петене, к которому он относится с большим пиететом вот, и считает его в общем, спасителем Франции от гитлеровцев. Вот. Конечно, они очень сильно вредили и ему. И, собственно говоря, в итоге значит, возник скандал между ним и Мариной. Вот. Такой вот с... нас... Настоящий скандал-то был? Или это настоящий, постановочная? Настоящий, для... скандал, настоящий скандал. Я долго этим занимался, выяснял как бы, обстоятельства. Личные отношения у них остались неплохие. Вот. Но на уровне политики они разругались вдрызг. Вот. И действительно, значит, отца Марины она сама фактически исключила из партии. Вот. Это понадобилось для того, чтобы подтвердить вот этот вот ребрендинг национального фронта, как уже партии, не имеющие прямых связей со старой ультраправой французской. Вот. Несмотря на то, что даже многие действующие активисты э, и руководители национального фронта они оттуда вышли, но они значит, под воздействием Марины они, э, порвались со своим прошлым. Да? А Жан Мари, конечно, не собирался этого делать. Тем более, что он, ну, он не скажет, что он создатель национального фронта, но э, один из... Э, значит, ну, и во всем случае он с самого начала стоял у руля, да, то есть партию национального ну, фронта создали дру другие люди, да, отдали ему, он как бы, значит, ее сразу взял под свой контроль, и, конечно, это была вождиская партия, понятное дело, и ему отказываться от э, каких-то старых своих установок было совсем уж не к лицу, вот, поэтому он, конечно, говорил о том, что он будет создавать собственное политическое движение, ну, он старенький уже, вот, в общем, в таком возрасте уже, ну, боюсь, что нет, вот, но... Но что интересно, значит, когда Марина стала проводить вот свои эти реформы внутренние по дедемонизации Национального фронта, от нее отвернулись очень многие старые, старые гвардия, вот, которые были вместе с отцом. Причем зачастую речь идет даже не о тех людях, которые занимали какие-то посты в партии. Надо иметь в виду, что действительно вот, до недавнего времени поддерживать Национальный фронт было опасно. Ну, вот так в открытом. До какого времени? Вот. Ну, по большому счету и сейчас, конечно, но просто сейчас это уже немножко по другим э, причинам, как бы, да. А вот, ну, там, скажем, еще там в начале 2000-х годов, ну вот, ну, вряд ли кто-то мог э, сказать, что вот я поддерживаю Национальный фронт. Но такие люди были. И больше того, они были на очень важных постах э, в силовых структурах. В полиции, в разведке. Э, даже, да, ну, в общем, вот Министерство Министерстве обороны, в общем, вот такие люди были. Вот. Они в основном симпатизировали Старому национальному фронту и симпатизировали, э -э -э, собственно говоря, Жан-Мари. Вот. Почему? Потому что он был тверд в отстаивании своих принципов. Когда Марина пришла и стала значит, проводить реформы, в том числе по отношению значит, стал менять свою позицию, ну и свою и партийную, естественно, да, по отношению к однополым бракам, к абортам, А она против или она за она, или он против она занимает крайне такую обтекаемую позицию угу. То есть она не поддержит однополые браки, но при этом она говорит, что значит, она не стала бы их запрещать. Вот. Она не поддерживает как бы, запрет абортов, но при этом говорит, что значит, вот, ну, это в принципе личное дело каждого. То есть, ну, вот, вот с точки зрения там, людей, которые видели в национальном фронте последнего защитника традиционных ценностей, в том числе людей из правых католических кругов, вот. Это, конечно, очень сильная сдача позиций. Эти люди, которые во многом симпатизировали жан Мари, они отвернулись от партии, когда Марина стала проводить свои реформы. То есть оказалась недостаточно как сказать, крайне или недостаточно решительной? Конечно. Ну, нельзя же всем понравиться. То есть, как бы она, она приобрела большую аудиторию в другом месте. Да? То есть, как бы многие сторонники других партий увидев, что Национальный фронт смягчает свою позицию, стали уже более открыто говорить, что вот, да, хорошая партия, мы там за нее mm -hmm. проголосовали. Действительно, многие пошли и проголосовали. Да, ну, это а. хороший, То есть, очень бы... хороший же результат был на выборах. Да, результат был отличный, на самом деле. Результат был гораздо mm -hmm. лучше, чем у Национального фронта, когда им занимался mm -hmm. жан Мари. Можно сразу вот такой вопрос? Вот вы сейчас сказали, что до двухтысячных годов даже было как-то немного опасно говорить о том что ты поддерживаешь национальный фронт но при этом мы видим сейчас просто стремительный взлет популярности ультраправых во франции в том числе ну вообще в целом по европе но во франции вот это очень ярко было может быть это связано с тем что марина Ле пен сама такая по себе яркая что повлияло, что, повли... что спровоцировало вот этот рост таких правых настроений в обществе? Как вы считаете, миграционный кризис и вот эти лагеря в Кале, или теракты, или все вместе? Как так получилось, что еще десять лет назад опасно говорить, что ты им симпатизируешь, а потом люди идут и с очень хорошим процентом все-таки голосуют на выборах? поддерживает. Ну, вы правы, абсолютно. Миграционный кризис, конечно, сыграл э, очень важную роль э, в этом изменении настроений. То есть, в принципе, конечно, уже в 90-е даже года было понятно, что нарастающий э, объем миграции из э, стран Северной Африки, из стран Ближнего Востока, э, он уже вызывает постоянно растущее недовольство французов. Ну, если мы сейчас говорим про Францию, хотя, конечно, понятно, что для других европейских стран это тоже актуально. Вот. Но так как это стало, какие масштабы это приняло вот, там, в 2014-2015 годах, вот, особенно в 15-м. Вот. Это, конечно, ну, просто даже несравнимо с тем, что это что, что накапливалось на протяжении всех предыдущих десятилетий. То есть рост миграции вырос на порядок. Вот. И стало ясно, что это уже не просто стихийный даже какой-то процесс, а что это, в принципе, об этом говорил и Жан-Мари еще в 80-х, начале 90-х годов, даже тогда. Но тогда его никто не слушал. Речь идет о совершенно продуманной, целенаправленной политики со стороны э, Брюсселя, то есть как бы, со стороны Евросоюза. Ну, вот. Поощрение миграции, расширение миграционных потоков э, и, как следствие, э, размывание национальной идентичности э, в государствах, в том числе вот во Франции. Ну, вот. Для Франции с ее глубокими историческими корнями, с ее э, мощными традициями э, культурными, цивилизационными, это, конечно, очень болезненно. Вот. И в этом смысле Марин, которая вот этот весь э, кластер из идеологии Старого национального фронта сохранила без изменений практически, даже наоборот, она его, как Михаил Сергеевич говорил, расширила и углубила. И действительно, она стала делать основной акцент на том, что она борется с мандиализмом. Мандиализм – это французский аналог глобализации, на самом деле. Вот, то есть вот, значит, бюрократы из Брюсселя хотят uh -huh. создать некую наднациональную такую, значит, ну, собственно, уже создали значит, с помощью наднациональной структуры хотят создать некий такой вот значит, мир, в котором на месте суверенных и сохраняющих свою национальную идентичность государства будут какие-то пространства, вот заполненные этими новыми кочевниками, как говорит Натали. Вот. А Марина, значит, как новая Жанна Дарка, она с этим борется вот. и, соответственно, выступает за сохранение национальной идентичности. Если бы она в ходе своих значит, предвыборных дебатов, например, делала бы акцент на этом, я думаю, что результаты у нее были бы лучше. Вот. По непонятным причинам она вот, как-то с самой выигрышной темы значит, своей предвыборной программы, она, в общем, слила несколько. Вот. Okay. Я не думаю, что это была единственная причина, по которой она проиграла выбор, но, но это была такая существенная, конечно. Причина. Была ли вообще вероятность вот, ее победы? Потому что, смотрите, вот к выборам, как раз когда Марина Липен проиграла, Франция подходит с грузом просто в проблем, потому что миграционный кризис никуда не делся масса там других каких-то вопросов и рост популярных продолжается рост популярности правых mm -hmm. продолжается высока вероятность их прихода реально к власти и тут появляется такой проект эммануэль макрон вот как бы как бы ниоткуда потому что не такая вот он был известная фигура до того при том что естественно у него там и посты были и не с улицы человек как можно сказать но очень мощная поддержка сми и в одночасье он становится настолько популярным. Как, что, что там произошло? Что такое вообще проект Макрон? Почему вот так технично были выведены все? Там Фион, Меланшон, Саркози вообще до начала еще предвыборной кампании, которая тоже... Помните, там был момент, когда он взялся за правую такую риторику антимигрантскую. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот он казалось на какой-то момент, что он может составить очень реальную позицию Марин Ле Пен. Его убрали как-то с доски сразу, потом Меланшон и Фион тоже были как-то устранены, и остались только Лепен и Макрон. И если по результатам смотреть, то действительно она ему проиграла, потому что как-то в одночасье популярно. Вот что, что такое? Что за проект Макрон? Откуда он? Ну, проект Макрон – это абсолютно политтехнологический проект. Он э, начал раскручиваться. Раньше, конечно, чем значит, начался предвыборный цикл. Но я думаю, что до где-то, наверное, до осени, зимы. Ну, в общем, по сути дела, до праймерис в, значит, в республиканской партии. Он не рассматривался как основной. У меня есть ощущение, что изначально ставку все-таки делали на Алену Жупе, вот, Который считался более вероятным кандидатом от республиканцев, чем Франсуа Фион, и который, конечно, гораздо больше устраивал а, Брюссель и а, Соединенные Штаты тоже. Вот. Но ЮПЕ а, значит, не, а, не оправдал доверия. А, ну, за него просто меньше народу в республиканцах да. проголосовало, а, вот, чем за Фиона. Вот. А Фион как раз не устраивал ни Брюссель, ни Соединенные Штаты. Ну, вспомним, что в тот момент в Соединенных Штатах все-таки еще значит, была администрация Обамы. Вот. Вот. И тогда, когда стало ясно, что, скорее всего, президентом становится Фион, потому что в паре Фион-Ле Пен, конечно, выигрывал Фион. Вот. И надо сказать, что в этом уже почти никто во Франции-то и не сомневался, что президентом будет Фион. Я очень хорошо помню, мои французские друзья, они просто все очень радовались. Говорили, что вот наконец у нас будет меняемый президент. Вот. Но тут на Фиона вылили, раскопали, вылили кучу компроматов. Вот, и одновременно пошла накачка Макрона. Макрон, не сказать, что он был никому не известен, Он как министр значит, экономики в, в 15-м году, в 14-15, по-моему, вот, он был известен как автор этого закона Макрона крайне непопулярного. И как вот такая вот фигура, он как раз, у него была, скажем, скорее отрицательная репутация и отрицательный коэффициент узнавания. То есть его узнали, но никаких симпатий к нему не испытывали. Потому что закон Макрона, ну это вот такой Толстин, на самом деле, значит, флиант, вот он абсолютно написан по указаниям из Брюсселя. Я думаю, что это разработки были Жака Аталии, который, собственно говоря, является политическим патроном Макрона. Что ну, за закон? Что там такого? Э, он э, стимулирует экономическую деятельность через там, целый ряд инструментов. Но ну, вот, в частности, значит, там, ну, то что наиболее известно, значит, он э, в частности разрешает работать значит, в магазинам по воскресеньям. Они не хотят. Они не хотят. Это старое завоевание профсоюзов, которые, значит, вот, ну что, наемные значит, служащие не должны выходить на работу в воскресенье, поэтому, значит, вот там пять, по-моему, пять дней в году они имели право работать. Вот. Сейчас там 12. Вроде разница несущественная, но на самом деле, значит, вот такой, это один из пунктов, а этих пунктов там, может там 200. Вот, там, разрешается там, перерабатывать сверхурочно, допустим. Да? Там, разрешается увольнять сотрудника. Там, ну, а вообще во Франции это было очень сложно. Вот, уволить человека во Франции это крайне сложно. Вот С законом Макрон стал попроще. Приняли закон. Да, Макрона. закон приняли. приняли. Значит, он не проходил через Национальную Ассамблею никак. Его значит, постоянно там торпедировали. Вот. Были огромные демонстрации против закона Макрона. Вот. И тогда Аланд, собственно, значит, вот волей ну, просто использовал право президента, как бы вот, хотя, несмотря на то, что там, за два года до этого он очень критиковал эту вот статью, которая позволяет президенту принимать закон значит, в обход национальной, национальной ассамблеи. Вот. Тем не менее, значит, вот в этом случае он применил это право, и закон был принят. Сейчас, кстати говоря, Макрон идет дальше по этому же пути, значит, реформирует, э, да, реформирует закон. трудовое законодательство. Вот, очень, очень, очень непопулярно. То есть, как бы, э, с одной стороны, вот интересно, э, в сентябре, по-моему, или в октябре, значит, 7 из 10 опрошенных французов э, подтвердили в ходе опросов, значит, что э, они считают, что Макрон выполняет свои э, предвыборные обещания. 7 из 10. 7 из 10 да. При этом шестерым, по-моему, из 10 это не нравилось. То есть представьте uh -huh. себе. Ну, то, то есть собой... они проголосовали за то, что в итоге им не нравится. Получается так. Да, то есть это чисто воды надутый политтехнологический проект. А вот сейчас он уже шесть месяцев, ну полгода, как Макрону власти примерно. У него большинство в парламенте, ему подчиняется правительство. Что касается миграционного законодательства, что-то изменилось или вообще в миграционной политике? Вот с его приходом уже как-то он поменял ситуацию? Ну, он не собирался менять ситуацию в плане какого-то ужесточного законодательства а, миграционного вот и безусловно он не собирался а, сужать вот эти расширившиеся а, значит, миграционные потоки он обещал что будет бороться с терроризмом крупных терактов пока фу, не было да, но у батаклана нет а, значит, ну, Почему? Может быть, потому что, значит, просто пока никто не готов. Что, тоже они же там готовятся какое-то время такие теракты. Может быть, потому что там существуют какие-то договоренности. Может быть, там чуть стало лучше работать там полиция и жандармерия. Э это мы не знаем. Но то, что как бы поток мигрантов не уменьшился, это безусловно. Больше того, значит, э, сейчас же ЕС э -э -э -э -э -э -э предполагает как бы. Дальнейшее увеличение приема мигрантов вот, с распределением квот по странам. И эту позицию очень активно как раз продвигает Макрон. Макрон ну и Меркель тоже. Вот на этом пути Макрон, в первую очередь, значит, он вступил в конфликт с странами, некоторыми странами из вышеградской четверки, в первую очередь с Венгрией. Ну, сначала, точнее, с Венгрией, и в большей степени с Польшей. Вот. До такой степени, что бывший премьер-министр Польши Биата Шидло, она просто его, ну, фактически там, завуалированно оскорбляла Макрона. Вот. Советую ему, значит, заниматься своими делами, а не лезть, значит, в дела Польши. Да, это было. Вот. И сейчас мы видим, что вот это вот момент дискуссии вокруг иммиграционной политики, он э, спровоцировал фактически э, раскол ЕС на две части. На ну, условно старую Европу э, значит, с ядром Франция и Германия, вот, ну, безусловно, при поддержке Брюсселя. Вот, и на э, страны Вышеградской четверки, то есть это Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, вот, к которым очень может быть в ближайшее время присоединиться Австрия, в которой сейчас будет сформировано коалиционное правительство. Соответственно, канцлером становится, ну, стал уже Себастьян Курц от Народной партии, который вытащил Народную партию из того кризиса, в котором она находилась. Вот. И, собственно, вот еще до недавнего времени опросы показывали преимущество партии «Свободы» австрийской. Вот. Но коалиционное правительство будет сформировано вместе с партией «Свободы». Причем штрахи становится вице-канцлером, и партия «Свободы» берет в себе три ключевых министерства. Министерство внутренних дел, министерство обороны и министерство иностранных дел. Вот министерство иностранных дел – это очень важно, потому что все вопросы, связанные с взаимодействием с ЕС, находятся, естественно, в ведении МИДа. Вроде бы, Себастьян Курц говорит, что он собирается перевести несколько департаментов, которые занимаются вот как раз именно взаимодействием с Брюсселем в свое личное подчинение. Это может быть, потому что одним из условий, которые он ставил на штрафе, было то, что Партия Свободы не настаивает на проведении референдума о выходе из ЕС. Так что, скорее всего, вот как бы, это сказать, о... Пост-трекзит да, австрийского значит, выхода не будет в ближайшее время. Но то, что м -м, формируется новая... Коалиция внутри ЕС, которая будет противостоять э, позиции Парижа, э, Берлина и Брюсселя, это уже практически очевидно. Ну, то есть практически Австро-Венгрия в новом прочтении с новой с консолидированной позицией. Да, новая вот. Австро-Венгрия. И учитывая, вот насколько, как Себастьян Курц поменял свою риторику за последние там года три, тут может быть что угодно. Да, Курц, он абсолютно такое политическое животное, в хорошем смысле слова. Он... Э Прекрасно чувствует повестку. В Аристотелевском. В Аристотелевском, да. Он не имеет твердых принципов, что, в общем-то, политика выигрышно скорее такой момент. И очень творчески переосмысливает веяние времени. Я думаю, что вот этот вот альянс, складывающийся э, курса и штрафа, он принесет э, европейским глобалистам гораздо больше головной боли, чем, чем возможная победа Хофера на выборах президента э, в прошлом году. Очень легитимный, потому что получился поворот направо. Да, да, Репкий, который вот никак не, да, абсолютно весь в, в рамках институциональных процедур, которые... Демократически избранные. Угу. Вот. И это, на самом деле, большой прокол Макрона по большому счету. Ну, а потом... как он мог на это повлиять? Нет, ну, то, что на, на, на Австрию он никак не мог повлиять, но никто не заставлял его ссориться сначала с Польшей, потом с Венгрией, или, наоборот, с Венгрией, с Польшей. Mm -hmm. вот. И, соответственно, вызывать вот это вот ну, противодействие, которое сейчас приводит к созданию на, значит, вот, такой вот, вот этой Австро-Венгрии, на самом деле. Потому что, ну, ну, ну, по большому счету, сначала все-таки было противодействие Варшавы а Парижу. Вот, ну, про Будапешт мы все знаем, это уже тянется не один год. Ну, и вот. тоже очень жесткая ведь позиция у Будапешта, очень четкая, продуманная, несмотря на все осуждения, которые они получают, они держат своей линии. Да, и надо сказать, что у них есть чем отвечать, потому что... вот. Виктор Арбанов, значит, все э, грозит, ну, сделал достоянием гласности вот эти вот, значит, соросовские досье. Дось, но ну, известно, что они с соросом вообще находятся в давних контрах. Вот, речь идет о тех документах, которые были еще в прошлом году выложены в DCLX, mm -hmm. э, значит, о 200-250, по-моему. Э, депутатов европарламента, а всего их там 750, то есть это получается треть. Да, треть депутатов европарламента так или иначе находится либо на содержании Усороса, либо а, значит просто работают в рамках его каких-то программ. Это конспирология, или вы считаете, что это реальность? Нет, то, это, реальность. Но это реальность. Это Пока... реальность. Не, не то, что он говорит, а то, что она на самом деле есть. Да, да. да. То, что это так, как там. Конечно, нет. Это, это документы, которые были выложены в сеть э, mm -hmm. уже достаточно давно. Просто если премьер-министр Венгрии э, их как бы... Авторизует фактически, это будет уже означать, что это ну, вот, уже абсолютная реальность. -то да? ужас, То есть, пока ужас. это там, как, ну, мы, мы все читали, да, значит, там, документы Викеликс, они значит, там, существуют где-то в параллельной реальности, пока на них не, со, не будет ссылаться там кто-то из угу. значит, реальных политиков, как бы, ну, все это вот такая полуконспирология. Но я думаю, что абсолютно в ближайшее время мы это увидим. Ну, вот, нет, мы уже, уже и так это видим, да, и фамилии известные. Вот, есть люди, которые отвечают там, непосредственно за направление, значит, санкций против России, допустим, да, вот есть там, значит, вот, там не знаю, десяток фамилий, которые просто значит, на этом направлении работают. Есть люди, которые в Испании работают, допустим, на, значит, Каталония, вот, то есть тоже в общем связаны с ОРУСом. Вот. Как будто бы это им запущенный процесс, который должен произойти в этой деле. Да, но это не совсем так, конечно. То есть Сорос не запускал никакого процесса, связанного с Каталонией, хотя бы потому, что этот процесс начался задолго до рождения Сороса. Но то, что он, конечно, старается использовать такого рода процессы, это безусловно. Вот можно тогда еще один вопрос тоже про территорию, которая претендует время от времени или в последнее время на какую-то независимость, заводила разговоры об отделении, это Корсика. Вот. Сейчас мы знаем, что в начале декабря коалиция за Корсику выиграла выборы в региональной ассамблее, то есть как минимум один регион уже есть, который говорит о своей независимости, это во Франции. Фактически, это националисты, которые пришли к власти. Как вы считаете, есть ли вероятность такого, развития такого сценария, при котором они действительно будут всерьез претендовать на отделение или на выход из состава Франции, или вот что-то такое серьезное в политическом плане? Надо иметь в виду, что Корсика – это давняя головная боль. Это не вчера тоже возникла. Ну, как и Каталония отчасти, но Каталония… Она как-то всегда была более такой мирной, вот, у них протест был такой более такой мирный, цивилизованный, а Корсика она сама по себе очень такая страна... Активная. Активная, да, с таким южным темпераментом. Южный, горячий, очень такой независимый народ, вот, который исторически все время значит, вот, ну, находился там, либо, значит, сначала там их значит, генуэзцы э, завоевали, вот. потом пришли французы, которые вроде бы помогали им значит, освобождаться от генуэзцев, потом генуэзцы взяли продали просто Корсику французам ну, вот, вместе со всем населением. Вот, представьте себе, что mm -hmm. вашу родину берут и подают. Ну, вот, ну, вот. Начались, соответственно, уже освободительные войны против французов. Вот. но тут надо иметь в виду, что у Корсики еще же очень мощная традиция демократии. То есть Корсика фактически первый в Европе до за 20 лет, за 30 даже, общем, за, за несколько десятилетий до Великой французской революции, которая, значит, собственно предоставила всеобщее избирательное право мужчинам. Да? Вот. вот на Корсике это было за несколько десятилетий до этого. Вот. Был парламент всенародный избираемый. Вот. Были, в общем, идеи для того времени крайне передовые. Для них конституцию значит, писал Руссо, например. Mm. Вот. Тем больше шансов, наверное, что они все-таки захотят как-то самоутвердиться, как вы считаете? В любом случае у них есть серьезные, серьезные основания считать, что они заслужили это? Кстати, насчет Руссо очень смешно. Есть факт. Ну, Руссо, как известно, к концу жизни, значит, немножко сошел с ума. Вот. Ну, он был очень нервный человек. Вот. И когда, собственно, французы завоевали Корсику, все-таки окончательно, вот, Руссо на полном серьезе считал, что они это сделали для того, чтобы не дать реализовать его идеи. Что, значит, вот, угу. э, так, значит, э, да, французское правительство его, значит, так не любило, что вот. вот. Так вот, значит, э, и у Корсики очень давние традиции борьбы. причем вооруженной Борьбы за независимость. Фронт национального освобождения Корсики значит, с 60-х годов. С 60-х все-таки это был еще не фронт, это были его предшественники, 75 1975 -го года. Вот, он ведет вооруженную борьбу. В общем, такую серьезную со взрывами бомб причем их много там там в один год было 300 взрывов там в одну ночь было 99 то есть это вот, вот, вот, вот практика вот таких. да это все на а авиатура это небольшая М маленькая Для прям, этого. скажем население 300 там с небольшим тысяч человек угу. вот они взрывали правда бомбы и в париже и в нице и в марселе вот но э -э значит огромное количество пролитой крови, на самом деле. Почему-то считается, что там жертв было мало, жертв было очень много. Просто они ну, по, по времени все это растянуто, но, в общем, на самом деле... А там же еще традиции кровной мести, это вендетта, то есть как бы это... Там, -там, -там все вот такой вот тугой кубок противоречий. Вот. И э, в итоге, значит, что сейчас получилось? Вот в декабре прошли эти выборы, там, в результате территориальной реформы там объединилось два департамента, значит, верхняя Корсика и южная Корсика. И, соответственно, возникла необходимость в создании нового органа, который, по-моему, называется Территориальный Совет. Ну, в общем, это тот же парламент, на самом деле, вот, который будет, собственно говоря, вот главным законодательным органом Корсики. Вот в этот совет сейчас были выборы. 56% получила коалиция за Корсику, П.А. Корсика. Вот. Она состоит из двух частей. Значит, одна – это ну, вот, главная роль в ней сейчас принадлежит автономистам, то есть людям, которые выступают за автономию Корсики в рамках Франция. Угу. Вот. И лидеры их жили семяней. Это очень старая, очень уважаемая семья, которая много-много десятилетий борется вот за автономию Корсики. Вот. И второе – это Корсика Либера, значит, свободная Корсика. Вторая часть этой коалиции. Это люди, которые выступают за независимость, то есть за отделение. Вот. Там сепаратисты, по сути. Они... Да, это, сепаратисты. это те, кто за отделение. За отделение да, да, да, которые за отделение. И они, честно говоря, поддерживают, ну, во всяком случае, они не осуждают фронт национального освобождения Корсики. Вот. то есть террористическую организацию, которая, ну как вот там, не знаю... она признана террористической организацией? То есть это ну, известно, что она террористическая организация, она такого и называется, но тем не менее вот, члены коалиции... все знают, что она террористическая организация, безусловно, потому mm -hmm. что она берет на себя ответственность за... Вот. Последние два года она, правда, сказала, что она значит, не участвует в вооруженной борьбе, что она, значит, отошла от этого. Но это вот последние два года. На самом деле, вот с 1975 -го года, значит, за ним тянется очень длинный шлейф, Значит, и взрывов и расстрелов там, И так далее вот. И огромное количество Политических заключенных сидит Собственно говоря из этого фронта А партия, которая сейчас В составе коалиции значит, пришла к власти На Корсике вот. Она их Остров маленький, все друг с другом связаны То есть как бы Понятно, что там и семейные связи там И такие Но вот Она их не осуждает это фактически означает, что он их поддерживает. Вот. То есть понятно, что... Не совсем террористы пришли к власти, и даже совсем не террористы, потому что, еще раз говорю, вот в этой коалиции главную роль играют все-таки автономисты. И как сейчас Корсика отделиться? Ну, м -м, Каталония могла бы отделиться, действительно, потому что Каталония это и развитая промышленность, и мощная очень экономика там и так далее. Кстати, именно поэтому и, и не дают отделиться. Вот. А с Корсикой вопрос другой. Корсик сама по себе не выживет. А это ну, действительно маленький остров с развитым сельским хозяйством и развитым виноделием, но и только. Вот. То есть вот тут возникает как раз вопрос другой. Тут возникает вопрос, что в рамках э, нынешней системы ЕС возможна некая революция автономии, когда э, вот такие вот э, территории, которые хотят жить отдельно и не хотят, э, скажем, платить налоги в бюджет той страны. К которой mm -hmm. они относятся, вот, к какой степени свободу, в том числе финансовую свободу, в первую очередь. Потому что на самом деле ну, вот для каталонии это вообще принципиально. Да, для для красиканцев в меньшей степени, а для э, каталонцев это самый больной вопрос. Каталонцы вообще неизвестны в Испании, как такие люди, которые, прежде всего, думают о своем кошельке. Ну, то есть, по сути-то, эта коалиция Она будет выторговывать какие-то особые условия? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это будет, это будет торг. Это будет торг об особых условиях. В Париже это понимают, поэтому говорят, что нет. Ребят, мы э, с вами, конечно, там ди диалог вести будем, но никаких особых условий даже не, не мечтаете. Поэтому они педалируют именно такую сепаратистскую риторику? Конечно, конечно. И это все уже мы проходили, ну, не мы, а они, в общем, проходили уже не раз, потому что, когда... Значит, в 81 году были выборы, приш, значит, и стал президентом Митера, Митеран, вот, то крестиканские сепаратисты они очень надеялись на то, что Митеран значит, пойдет им на уступки. И тоже вот, значит, пытались выторговывать эти особые условия. Митеран на уступки не пошел. И они у них было полгода, значит, когда они объявили перемирие, что не, не будет значит, этих взрывов там и так далее. Вот, полгода прошли. Они объявили, что перемирие закончено, и все началось по новой. Я не знаю, честно говоря, вот в нынешних условиях, насколько... Вообще реально возобновление такого вот масштабного, масштабной террористической войны на Корсике, честно говоря. Но очевидно, что уже вот те, тот опыт, который был накоплен, они, конечно, на него будут ссылаться и будут им пугать. Что вот, не будет с нами У -у -у. сейчас разговаривать? Мы, ну, да, вот. вот, Макрон не тот человек, который может как-то их в чем-то убедить. Вот. Когда сейчас были эти выборы на Корсике, то движение Макрона оно заняло, по-моему, то четвертое, то пятое место. Вот. А вот Национальный фронт как? А национальный происходит? фронт не участвовал. Национальный фронт там не уставлял своего кандидата, и угу. это, в общем, понятно. Если вот мы вернемся все-таки в Париж, да, к Липенам, есть ли вероятность, по вашему мнению, вот как именно эксперты, знающие эту семью, что на следующих выборах Марин Липен, ну или другой представитель семьи и Национального фронта одновременно, сможет победить на выборах? Ну, вообще, будет ли возвращение Жан-Дарк еще раз? Вернется ли она? Вообще, я бы ответил на этот вопрос, наверное, так. В целом я почти не сомневаюсь, что когда-нибудь представитель семьи Ле Пен выиграет выборы президента Франции. Я не уверен, что это будет Марина, потому что, на мой взгляд, как бы наилучшая ситуация для нее уже была и прошла, вот, но Бог его знает, как все повернется. Значит, я думаю, что, ну, не знаю, мне так кажется, скажем так, вот, что есть неплохие шансы у, значит, Марион Маришаль, вот, соответственно, племянницы, племянницы, вот и внучки значит, Жанна Мари, вот. Эта девочка очень активная, очень энергичная, очень умная и очень харизматичная тоже. Вот. Возможно, что если ей удастся как-то провести... Вот ну, нет, для начала надо, чтобы она вообще получила значит, власть в национальном фронте. Потому что пока речь об этом не идет. А вообще-то вот. реально в обозримом будущем, если там пока Марин Ну, если, если Марин сама не отдаст власть, то, конечно, нереально. Никакого переворота там не будет. Вот, потому что ну, при жене Мари было, была попытка переворота, как бы, которая не, не увенчалась успехом. Вот. Я думаю, что Марина даже, ну, несмотря на все свои какие-то недостатки, она э, власть так вот не отдаст. Вот. Поэтому речь может идти только о том, что, э, может быть, Марион э, Маришаль ну, либо получит благословение тете на значит, участие в выборах. Вот. Либо там, через какое-то время получит по наследству власть в, в партии. Но это очень далекие э, перспективы. Сейчас о них говорить, конечно, сложно. Э, я думаю, что э, Марин дошла до, э, верхней, э, сказать, до верхнего уровня своего потенциала. Вот. Я не, не очень представляю себе, что она еще может сделать, чтобы э, выиграть выборы. У нее был шанс. Он был не очень большой, прямо скажем. Даже, можно сказать, его на, на, на грани вообще такого вот. Но, но, тем не менее, она могла лучше выступить. Она могла лучше выступить на, на дебатах. Она могла гораздо лучше выступить между первым и вторым туром. Вот То, что она этого не сделала, на мой взгляд, говорит о, о том, что она не очень сама верит в свою победу. Вот это вот печально. А у Марион шансы выше, вы считаете? Потому что, с одной стороны, она представитель семьи для тех, кто поддерживает именно Жанна Мари, А с другой стороны, потому что она не носит фамилию Лепен, которая дразнит остальную часть электората. Ну, нет. Что касается фамилии, тут она, в общем, она Марион Маришаль Лепен, но, Да, но дело в другом. Дело в том, что на ней не, не висит вот это вот как бы это сказать, ну не клемон, но во всяком случае ее не станут обвинять в том, что она предала интересы старой партии, старой гвардии, то что сделала Марина, устроив вот эту вот демонизацию. То есть на самом деле Марина сделала правильную вещь, но избавившись вот от этих вот старых демонов, она потеряла симпатии многих э, людей, которые поддерживали Национальный фронт в том виде, в котором они его узнали. Эти люди, скорее всего, э, поддержат Марион Маришаль, э, если, конечно, она захочет э, ввязываться в эту историю. Вот. Просто потому что на ней этого, ну, в кавычках, предательства да, э, нет. Э, ее не в чем обвинить. Но, тем не менее, партию она получит после ребрендинга. Ну, конечно. в кавычках в исправленном виде, но не несет за это ответственность. Конечно, да. Возвращения к старому национальному фронту быть не может. естественно то есть Сейчас уже ну, никто не, не, не вернет назад ту партию, которая существовала где-то совершенно на, на полях значит, политической жизни Франции. Сейчас это уже мощная партия, вторая действительно в стране. Вот, с целым таким парадом региональных отделений, там, не знаю, вот. У них, на самом деле, ну, их, их ждет очень длительный путь э, наращивания таких вот политических мускулов. Им нужны э, свои депутаты в местных советах, им нужно, значит, наращивать свое присутствие в парламенте, в национальной ассамблее, там, и так далее, и так далее. То есть, вот, вот это им все нужно. Это процесс, который не один год займет, естественно. Вот, но... Но, опять же, мы не знаем, как получится, как получится, как вообще будут развиваться дела в Европе в целом. Потому что, может быть, мы увидим, что те коалиции в Европарламенте, которые сейчас объединяют значит, там, вот крайне правые партии, националистические партии, они приобретут гораздо больший вес чем сейчас это происходит, может быть, внутри самой Франции возникнет какая-то коалиция, которая объединяет там не только национальный фронт. Значит, да, но, ну, в принципе, такая попытка уже была, вот это вот объединение темно-синих, вот, но там, кроме национального фронта, там были очень мелкие партии. Как бы, если может быть, возникнет какая-то еще сила серьезная на, на, на, на правом фланге, и они объединятся с национальным фронтом. Ну, в общем, на самом деле, вот это уже такое немножко гадательное пространство такое. Ну, да. вот. Во всяком случае, я думаю, что у семьи Лепен шанс есть когда-нибудь возглавить республику. Вот. Если, конечно, о Франции в том виде, в котором мы ее знаем, лебель Франс, вот, она еще будет существовать. После э, того, как я прочел э, роман Уэльвика э, «Покорность», у меня э, вообще, такой уверенности уже нет. А вот тут как раз хочу сказать, что после того, как мы прочли, я прочла ваш роман «Война за Асгард», у меня все время был вопрос, такой, который крутился в голове. И недавно, когда в Америке победил Трамп, а вы написали книгу о Трампе, называется «Черный лебедь», это известная очень работа, во всех отношениях, в общем, тем более, что вам удалось предсказать его победу. И как раз Трамп, да, его влияние, и персонаж белый проповедник из «Войны с Гасгард», они как-то связаны. И ждать ли нам вот от того, что пришел Трамп, теперь каких-то изменений действительно в политике, во внутренней американской политике, во внешней политике, именно так, как это было описано вами в обеих книгах по очереди, ну, э, «Войну за Асгард» я значит, написал в 2001-2002 годах, вышла в 2003. Вот. Uh -huh. ну, Трамп, соответственно, победил в 2016. -м. Конечно, в то время э, Трампе знали очень немногие. Да и я, честно говоря, э, если что-то про него и знал, то только... То что он фильма. миллиардер, наверное. Да, и, и видел его в фильме «Один дома два» где он показывает главному герою, как пройти в холл. Это известный кусок. Вообще, да. Трамп очень любил сниматься в ролях Камел, таких маленьких. Вот. У него фильмография, вот если брать такие маленькие роли, у него там около 20 фильмов. Вот. Но, значит возвращаясь к вашим вопросам. Конечно, «Белое возрождение», которое описано в «Войне за Азгард, это концепция, которая возникла просто из предположение о том, что вот это вот некий такой от, от, от, отскок маятника влево, вот, который наблюдался уже тогда, хотя, конечно, то, что потом было при Обаме, это И гораздо, туда. гораздо более еще, сказать, впечатляло. Но тем не менее уже был разгул политкорректности, уже, значит. Собственно, вот эта вот э, толерантность, которая приняла потом совсем уже уродливую форму, она тогда, э, в общем, тоже уже начинала цвести. Вот. И поэтому «Белое возрождение», оно, э, в общем, было придумано как реакция вот на этот вот, э, значит, левый уклон. Э, что касается, значит, проповедника «Белого возрождения», там, э, там же история какая? Там э, сначала был... Значит, губернатор Техаса Дэвид Финч, вот, который, собственно говоря, вот стал основоположником этого Белого Возрождения. А потом появился Еремия Смит, да. вот, который уже значит, стал такой фигурой фигур мирового масштаба. А Трамп это такая вот смешанная фигура? А Трамп это смешанная фигура, но ближе, конечно, к Финчу. А да, ближе, к конечно, к Финчу к Фирому, Потому да. что его тоже не принимали. То есть он, он как раз на протестной волне ты приходил Вот я потом перечитал то, что у меня, значит, да, написано было в 2002 году значит, про этого Финча. Ну, за исключением того что трамп не был значит, кандидатом в губернатор калифорнии э, техасом угу. значит, э, вот все остальное там просто вот, вот его точно так же называли фашистом ксенофобом точно вот он также так, так значит э, ругал мексиканцев там и так далее, Абсолютно. Так далее как, да. будто, как будто было написано с него вот я сам удивился на за самом деле. Лет до, за 14, 15 лет до него Да, да, да. вот Значит, но, но, опять же, надо сказать, что ситуация изменилась сильно с тех пор. И изменилась сильно не только в том плане, что вот, значит, при Обаме политкорректность достигла каких-то совсем уже невероятных высот. Вот. Очень сильно изменился просто этнический баланс в Штатах. — В какую сторону? — В сторону уменьшения белого большинства, которое уже не назовешь даже большинством. Недавние выборы значит, в Конгресс значит, в штате Алабама это подтвердили. Я, честно говоря, практически не сомневался, что победит республиканец Мур. Алабама это – штат, это штат с очень мощными южными традициями значит, белого супрематизма. Вот. Мур был как раз вот такой белый супрематист. Он значит, на митингах предвыборных он доставал из кармана джинсов пистолет вот, и говорил, что вот, значит, вот я буду вас этим защищать, и значит, я буду значит, бороться за то, чтобы каждый из вас мог значит, тоже себя защитить. Вот. Чистый такой вот юг. юг. Победил демократ с разрывом в один процент, если даже не и Без пистолета. Вот, без пистолета. Обещающий защитить. И кто за него голосовал? За него голосовали афроамериканцы, за него голосовали латиносы. Вот. То есть, в общем и целом, вот, ну, принцип традиционный электорат демократической партии. просто баланс сместился, поэтому и голосование прошло по-другому. Абсолютно верно. Но, что характерно, еще раз говорю, это Алабама. Если бы это был какой-то другой штат, ну не настолько ярко выраженный, mm -hmm. может быть, это не, не было бы таким шоком. Но это Алабама. Но при этом Трамп-то побеждал, поб Трамп победил, победил на выборах и тоже как бы вопреки, наоборот. То есть там -то все Трамп интересно. победил благодаря тому, что проявили себя потерянные белые избиратели, так называемые. Это люди, которые жили ну и живут значит, в основном в штатах ржавого пояса, индустриальных штатах, и которые очень давно не ходили на выборы вообще. Они разочаровались абсолютно в значит, политической системе. Последний раз они так вот массово ходили голосовать в 90-х годах тоже за одного довольно эксцентричного миллиардера Роса Перо. Вот. Но Росперо был, как у нас называется, самым Вот Он не был ни от одной из больших партий. Вот. Поэтому у него шансов особо не было. Вот. Их никто не учитывал. Их, а их было около 6 миллионов, этих потерянных белых избирателей. Вот. И Трамп сделал на них ставку и выиграл. Вот. Они пошли и проголосовали за Они него. пошли и проголосовали, да. Вот весь ржавый пояс фактически проголосовал за Трампа. Вот. Ну и плюс, конечно, за Трампа проголосовали еще значит, богатые, богатые белые в тех штатах, которые испытывают определенные сложности с изменением вот этого самого этнического баланса. Например, во Флориде. Это было даже просто интересно смотреть, потому что, э, когда шло голосование, а в ночь голосования мы смотрели за значит, ходом на больших экранах, такие, значит, там, какие штаты в какой цвет окрашиваются, это очень интересно было. Вот. И вот Флорида, она э, вроде сначала была за Хиллари, потом как-то, значит, вот, чаши весов сравнялись, вот, а потом в последний момент, когда уже стали приходить данные из самых отдаленных значит, округов и графств. Вот. Угу. А они, эти отдаленные значит, округа, они так ну, на побережье. И там в основном живут богатые белые пенсионеры. Вот. Богатые, да. И вот богатые белые пенсионеры во Флориде проголосовали за Трампа. Из за богатого белого. Ну, белого, но не пенсионера, но тем не менее, да. И таким образом Трамп выиграл Флориду. Но понятно, что в целом, конечно, по стране этнический, конфессиональный политический баланс сместился не в ту сторону, которая бы могла обеспечить, обеспечить сейчас победу Белого Возрождения в том виде, в котором она описана в «Войне Асгард». Вот. То есть на тот момент еще все-таки у значит белого большинства, а реально было большинство. Сейчас уже вопрос... Ну, вот. Там весь мировой баланс ведь изменился с, вот с, по сравнению с тем периодом, про который вы писали. То есть все по-другому. Но, тем не менее, вот это вы угадали. А теперь давайте, если продолжим да, с предсказаниями, оля а предсказаниями политическими, скорее основанными на политической аналитике, тут уж не надо обманываться. Как вы считаете, есть вероятность, что... Трампа будут и дальше стараться совместить, и ему объявят импичмент? Или он все-таки благополучно досидит свой срок и будет выдвигаться на второй? Я склоняюсь ко второй, к второму варианту. Импичмент – это ведь очень непростое дело на самом-то деле. Вот. И даже Никсон, против которого были железобетонные совершенно улики, он же ушел, в общем, ну, под угрозу импичмента, но не в результате импичмента. Да. Вот. А что касается Трампа, там никаких железобетонных улик нет – и больше того, в последнее время становится все больше и больше ясно, что вот эта вот комиссия Мюллера, которая копает значит, материал по делу о значит, русском вмешательстве в президентские выборы, вот, что эта комиссия вот что-то делает неправильно, где-то у нее там сидят значит, в ней, ну правда, вроде бы одного уже уволили, но непонятно, может быть их там было больше, чем один значит люди, которые работали на Хилларе против Трампа, там и так далее. То есть, ну, во всяком случае, с течением времени становится все больше и больше ясно, что объективного расследования, во-первых, не получается, а во-вторых, даже не объективное не может реально накопать никаких улик для импичмента. Могут быть проблемы для целого ряда людей в окружении Трампа, конечно. Вот, вот собственно, его экс-советник по национальной безопасности генерал Флинн согласился на сделку со следствием, и это может иметь не слишком хорошие последствия для зятя Трампа Джареда Кушнера. Вот. Но сам Трамп, конечно, для них недосягаем. Я думаю, что э, они добились другого. Они на самом деле, они вот, вот этими постоянными как бы, подозрениями значит, в сотрудничестве с э, русскими, они э, опутали его по рукам по ногам. Вот. И очень сильно сократили ему э, возможность маневра. Да, даже, даже там, где, казалось бы, э, это вообще прерогатива президента Соединенных Штатов. Да, то есть внешняя политика – в принципе, прерогатива президента. Вот. Нет, даже там это все очень, очень сложно, вот, и не получается заключить эту знаменитую большую сделку значит, с Путиным, о которой Трамп говорил еще очень давно. Вот. Но, тем не менее, что-то происходит, какие-то подвижки есть, и особенно, конечно, хорошо все получается в экономике. Вот. В отличие от Франции, с которой мы начинали, mm -hmm. вот, где дела обстоят совсем нехорошо, mm -hmm. вот, в Соединенных Штатах идет экономический рост. Вот. Это непосредственно... Добавляет очков Трампа. Конечно, да. И это следствие его политики, на самом деле. Сейчас это еще более усилится, потому что будет работать налоговая реформа, вот, от которой стонут... Все э, обамовцы, вот все, кто привык жить на халяву, все, кто привык жить на пособие, все, кто привык э, значит, получать э, деньги от государства э, значит, и не платить э, больших налогов, угу. вот. сейчас все это будет э, совсем-совсем по-другому. Mm -hmm. э, вот. э, все-таки уточню, получается, что, скорее всего, вы считаете, что Трамп свой срок президентский будет полностью президентом, но никаких шагов навстречу России мы все-таки ждать не можем, потому что у него нет таких, как он опутан по рукам и ногам да. всеми этими подозрениями. А... То есть изменений в лучшую сторону, например, для России не будет. Я думаю, тут не надо быть оптимистом, и не надо быть пессимистом. Значит, мне кажется. Только бизнес. Да, только бизнес. Мне кажется, все, что будет происходить реально в отношениях наших стран, будет происходить вне публичной сфере. Об этом, если мы узнаем, то спустя значительное время. На поверхности будут какие-то вещи, может быть, как хорошие, так и плохие. Да? Ну, пример хорошей вещи. Вот, там, значит, Трамп... Получил информацию от ЦРУ о готовящемся к теракте mm -hmm. в Петербурге mm -hmm. вот, и поделился ей с Путиным. Путин позвонил Трампу и поблагодарил его. Вот это пример хорошая вещи. Пример плохой вещи. Вот два дня назад, или там три, значит, Трамп представил новую доктрину национальной безопасности Соединенных Штатов. Россия вместе с Китаем названа одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Вот, и упоминается в тексте значит, документа раз в 17, по-моему. Там, кажется, Россия, Китай и КНДР, по-моему. Да, Россия, Китай, КНДР. Все вместе. Вот. Угу. Но, но, но, но в первую очередь даже вот Россия и Китай, на самом деле. Вот. Ну вот, вот с этим придется жить. То есть на официальном уровне нас будут называть противником. При этом говорит, что мы хотим сотрудничать там, в тех областях, в которых это можно. Вот. На, на непубличном уровне будут какие-то шаги навстречу, безусловно, с, с обоих сторон. Вот. Иначе нельзя распутать. Ближневосточный узел невозможно. Так, а влияние США при Трампе на Европейский Союз, каким оно будет, как бы вы оценили? То есть оно будет усиливаться, либо вот э, в силу того, что не очень пока у него складываются отношения, да он и не прикладывает усилия, чтобы установить какие-то хорошие отношения, он себя ведет очень прямолинейно. Uh -huh. а, э, может получиться такое, что влияние Штатов на Европу будет ослабевать, и Европа будет постепенно разворачиваться все-таки под антироссийских санкций, наоборот, в сторону сотрудничества? Это разные вопросы. Значит, влияние штатов на Европу уже ослабело. Другое дело, что Европа не привыкла жить без Вашингтонского обкома, выражаясь значит, известным штампом. Вот. И поэтому, конечно, европейцы, европейские лидеры, особенно в Люсиле, вот. Они прямо вот ждут, когда в Штатах сменится администрация и э, придет к власти кто-то вменяемый, на кого они снова смогут равняться. Потому что на Трампа сейчас равняться до них нереально. Вот. Целый ряд проблем, целый ряд противоречий и так далее. Что касается санкций, э, значит, здесь э, у нас почему-то сложилось впечатление, что европейцы занимаются вот этими санкциями против России исключительно потому, что им так велели значит, из Вашингтона. На самом деле, может быть, в начале это и было так, но есть некоторая политическая инерция, которая накапливается. Вот. И сейчас, даже если вдруг там, администрация Трампа скажет, ребята, это ваше дело, мы вообще не хотим в это вмешиваться, вот. совершенно не факт, что они сами по своей воле значит, решат эти санкции отменить. Я говорю прежде всего о Меркель и, ну, естественно, и о Макроне. Вот другие страны, такие как Италия и там, некоторые страны типа там Венгрия, Чехия, возможно, вот они не получают никакого профита от этих санкций. Скорее всего, они, они бы их и отменили, но такого рода вещи они же решают все-таки консенсусом. Вот. Поэтому увязывать вопрос об ослаблении влияния Штатов на Европу и отмену санкций, мне кажется, не очень правильно методологически. Другое дело, что ослабление влияния Штатов на Европу вызывает, естественно, в самой Европе, неизбежно как бы, некую реакцию, которая направлена на создание ну, самостоятельного центра силы. И то, что говорит Макрон, допустим, о создании европейской армии, это как раз вот прямое следствие того, что Трамп не очень хочет заниматься этим европейским хозяйством всем. Вот. Он считает, что оно убыточно ну, для Соединенных Штатов. Вот. Известно, что он считает и, собственно, высказывал претензии Меркель в отношении значит, диспропорции баланса торговли между угу. Германией и Соединенными Штатами. Вот. Есть апокриф, ну, который, в общем, похож на правду, что он значит, выкатил какой-то гигантский совершенно долг. Да, это была значит, такая история. Да, значит, по недоплате бюджета и так далее. То есть на таком фундаменте особо отношений ты хороших не построишь, вот, поэтому европейцы сейчас будут, конечно, как-то выбираться сами. А сами выбираться – это вот возникает конфликт между Старой Европой и Вышеградской четверкой плюс Австрия, которая вот на наших глазах сейчас буквально угу, формируется. Да. Ну и вот если говорим о Старой Европе, то вот Великобритания, да, Brexit… Это страна, которая одной из последних стран старой Европы вступила в ЕС, и теперь одна из первых выходит. С чем это может быть связано? То есть, вот, есть ли вероятность, что они знают что-то такое про дальнейшее развитие Евросоюза, что, ну, что заставляет их выйти раньше, чем уже будет поздно? Или в чем там дело? Чего, чего от этого ждать? И будет ли вообще Brexit? Может быть, это пока будет только на уровне разговоров, а потом как-то все свернется? Ну, свернуться это может вряд ли, потому что э, все-таки э, Великобритания – это даже не а Нидерланды, в, которые, в которых можно было... Несколько наплевать на значит, результаты референдума. референдума. В вот. Англии такое не, не прокатит никак. Вот. Я думаю, что в Англии, собственно говоря, Brexit в общем, был неожиданно для всех. Я не думаю, что это прям вот кто-то, обладая всей полнотой информации, значит, знал, что вот, значит, Brexit значит, произойдет. И на этом делал ставку. Нет, как раз, мне кажется, это было достаточно неожиданно. Вот. Просто, просто реально как бы, в Англии сторонников традиционных ценностей оказалось больше. То, что это было, в общем, ну, конечно, с одной стороны, это было голосование против нахождения страны в Европейском Союзе, а с другой стороны, это было голосование против вот этого глобалистского будущего, которое, собственно, вот, транслировалось из Брюсселя, и за которое, кстати говоря, выступали очень многие молодые британцы. Там же голосование по Брекситу – это, в основном, было такое голосование «Война поколений». Вот, за Брексит, в смысле, точнее, за mm -hmm. а, а то, чтобы остаться, а, значит, голосовали в основном жители крупных городов и молодые люди, вот, а за то, чтобы выйти, голосовали жители глубинки, значит, да, и, и, и жилые люди, там, пенсионеры, для кого вот это вот, значит, будущее, которое надвигалось из Брюсселя, оно как-то не казалось заманчивой. Картинкой. Вот, поэтому сказать, что кто-то что-то знал или предполагал, нет, не думаю. Понятно, что да, бюрократия как в Брюсселе, так и в Лондоне, они будут всячески тормозить этот процесс, вот, чтобы он растянулся там на на годы. Вот, это большие очень издержки. Там сейчас были озвучены цифры, это гигантские там реально цифры, там 60 миллиардов, по-моему, вот, которые Великобритания вынуждена будет заплатить отступных. Значит, за выход из э, евросоюза вот и э, но опять же мне кажется что вот вся возня вокруг этого э, выхода из затягивания значит выхода великобритании из ес э, это ставит себе цель не столько удержать великобританию которая по большому счету все, ну она первых никогда не была на сто процентов все-таки у нее всегда евросоюза. были какие-то особые условия конечно вот, конечно mm -hmm. они всегда были особняком да вот. Вся цель вот этого затягивания значит, и запугивания гигантскими цифрами – это чтобы не дать другим странам последовать примеру. Чтобы неповадно было. Да, чтобы неповадно было, да. Но процесс не остановим, И я думаю, что, честно говоря, если все будет идти так, как идет, вот, то я думаю, мы еще с вами увидим, как нынешний ЕС распадается на несколько частей. Вот. То есть вот то, то, что называлось Европа нескольких скоростей, оно как бы и распадется на Европу не, нескольких скоростей. Угу. Вот. И действительно, возможно, вот тот конфликт, который сейчас... Вот... Значит, назревает между там, Польшей и Венгрией с одной стороны, а, и Францией, с Германией с другой стороны. Вот, возможно, это будет как раз один из катализаторов этого процесса. Тут, тем более, что в Германии пока неопределенная ситуация с коалицией Ямайка. И вот неизвестно до сих пор, как это разрешится. Как вы считаете, какие там шансы на то, что все-таки ситуация останется в статус-кво, все... При новом голосовании, без нового голосования или как? Но они уже не договорились. Так они ведь? уже не договорились, да. Значит, я думаю, что у Имэки шансов нет просто никаких. Вот. Удастся ли договориться Меркель с ДПГ? Ну, она вроде как говорит, что они там какие-то консультации ведут опять. Но так вот по некоторым ощущениям не получится. Во всяком случае, я не исключаю, что будут еще одни выборы. Вот. Если они выборы еще одни будут, какова вероятность, что там правые еще больше повысят свои... Не, знаю, не знаю. Потому что у альтернативы были очень хорошие результаты. Да. Вот. Ровно до тех пор, пока Фраук Петри не, не совершил свой демарш. Вот. Как сейчас, просто не знаю, как это скажется на имидж партии. Вот. Я думаю, что они вряд ли потеряют значит, те проценты, которые они уже набрали. Вот. И, в принципе, вероятно, вероятно, на Востоке их популярность будет только расти. Вот. Ну, на Востоке Германии. Я могу сделать такой вывод просто из даже разговоров со своими друзьями, которые там живут. На вот. Востоке. На Востоке, да. Вот. Популярность их там очень высока. Вот. При том, что там мигрантов-то поменьше. Вот если и, учитывать, что у них антимигрантская ну, только сильная а мигрантов да. на Востоке меньше, гораздо. Ну, вот. Но у них мозги э, не настолько э, значит зазомбированы, вот этой вот. Толерантностью а, и политкорректностью, как у западных немцев. Поэтому как бы, даже на то количество мигрантов, которые у них есть, они реагируют гораздо более остро. Тем более, что в общем, ну, в любом случае, страна-то одна, все же читают новости. Если там где-нибудь в Мюнхене или там во Франкфурте вот, мигранты совершают те или иные преступления, соответственно, там где-нибудь в Ростоке. Вот, это воспринимается все как... Ну, как будто у соседа там что-то произошло. В марш. Да, в выходит марш. А Берлин, конечно, дело другое. Берлин очень такой космополитический город. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Я на самом деле не знаю. Ощущение такое, что Германия вошла в полосу затяжного кризиса. Такого политического. Потому что ну, вот, то, что они не могут договориться с социалистами, с социал демократами... Вот. Это говорит о наличии каких-то просто глубинных противоречий. противоречий. Спасибо. И, наверное, ну, такой последний вопрос, он будет не такой серьезный, но тоже очень важный. Вот вашу книгу «Возвращение Жанны Д'Арк» как известно, вручили самой Марин Липен, а книгу «Черный лебедь» Трампу вручили, вручат, передадут ему. Ну, скажем так, по своим каналам я значит, отправил книгу «Черный лебедь». Вот, но тут же ситуация какая. Трамп по-русски не читает. Книга на английский не переведена пока. Вот. Ему могли ее просто показать как значит, забавный раритет. Вот, но я не думаю, что он там даже... Значит, имел достаточно времени, чтобы просто ознакомиться с ней. Мне вот. бы, конечно, очень хотелось, чтобы он ее прочел ну, на английском, естественно, потому что я не старался создать какой-то листящий ему портрет, а старался, в общем, достаточно объективно. Значит, описать его биографию. Вот. Но при этом не уходил в другую крайность. то есть как бы, там, при него достаточно много писали всего плохого. Вот. Я старался выдерживать некий баланс. А с другой стороны, мне кажется, там есть материалы, которые, в общем, не настолько известны даже американскому читателю. Ну, вот. самому -то Трампу известно? Ну, самому Трампу, безусловно, известно, поскольку это его жизнь. Но думаю, он был бы изрядно удивлен, прочтя некоторые вещи, по крайней мере, тому, что это известно в России. А в итоге на каком языке? Она же на русском получила книгу или был перевод уже на французский? Французский, да, но я не переводил ее на французский, вот, это заняло бы слишком много времени. На что касается Марин, я думаю, что ей, не то, что я думаю, я знаю, что ей был приготовлен такой абстракт на французском. Вот, так что я думаю, она в общем, вполне себя ознакомилась с содержанием книги. Вот. Ну и э, надо сказать, что вот ну, сейчас я, как уже говорил, я э, пишу книгу по истории ОАС, значит, секретной вооруженной организации. Вот. Французской. Французской, да. Вот. А вот, может быть, э, следующая книга, ну, сейчас еще, конечно, рано говорить об этом, вот. может быть, будет посвящена первому сроку Трампа, потому что э, герой по-прежнему интересен. Вот, герой ведет а, такую затяжную борьбу. Вокруг него происходит много всего очень любопытного. Mm -hmm. вот, там всякие... Ему уже mm -hmm. придется прочитать обе сразу и даже пусть ради этого выучить русский. Либо кто-то из членов семьи ему поможет. Большое спасибо. Надеемся, что и Трамп книгу прочитает, и мы в скором будущем все-таки увидим ваши следующие книги. Спасибо большое. Им тоже хотелось надеяться. Большое спасибо за то, что были с нами. Спасибо. До новых встреч.